Посол Кыргызстана проинформировал президента о планах по развитию многостороннего сотрудничества с Индией. Глава Кабмина Кыргызстана выехал с рабочей поездкой в Баткен. В Мишкеке состоялась церемония открытия новой противотуберкулезной больницы. Кыргызстанцы собрали 63,4 миллиона сомов. В Астане пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии с госсекретарем США. Брат Авджола Махмудова Симих завоевал бронзу на турнире в Египте. Президент Сайдар Джапаров принял новоназначенного чрезвычайного полномочного посла Кыргызстана в Индии Аскара Бешимова. Глава государства, поставив ряд конкретных задач, отметил, что между Кыргызстаном и Индией выстроился хороший политический диалог и имеется глубокое взаимопонимание, позволяющее развивать во всех сферах взаимодействия. С учетом благоприятных условий в Кыргызстане для инвестирования, Сайдар Джапаров поручил вести постоянную активную работу по привлечению потенциальных инвесторов в страну. Председатель кабинета министров Афудек Джапаров выехал с рабочей поездкой в Баткенскую область. Пресс-службе Кабина сообщили в рамках поездки Ахудек Джапаров ознакомиться с качеством жилых домов, построенных в место разрушено в ходе событий 14-17 сентября на Кыргызско-Таджикской государственной границе в Баткенской области. Также глава Кабина примет участие в выездном заседании Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, поврежденных и разрушенных в результате вооруженного конфликта в Баткенской Ошской области. Редактор в Евгеньевске состоялось открытие новой противотуберкулезной больницы на 120 Комес. В церемонии открытия больницы принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр здравоохранения Гульнара Батырова, представители посольства Германии в Кыргызстане и Германского банка развития. Данная больница построена в рамках программы борьбы с туберкулезом 5 на грантовые средства Германского банка развития. Общая сумма бюджета противотуберкулезной больницы составляет 6,5 миллионов евро. Новая специализированная учреждения площадью 6590 квадратных метров соответствует всем мировым стандартам. На 24 февраля на спецсчете открытом для пострадавших от землетрясения граждан Турции собрано 63 тысяч 427 307 сомов, также 15 250 рублей. Напомним, в Центральном казначасти Министерства финансов Кыргызстана для граждан пострадавших в результате землетрясений в Турции открыт специальный единый депозитный счет. Желающие помочь в ликвидации последствий стихийного бедства могут перечислить средства в самах, долларах, рублях и евро на реквизиты счета. Глава министерства иностранных дел стран Центральной Азии встретится в Астане с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Встреча состоится в рамках официального визита госсекретаря в соседнюю республику, который запланирован на 28 февраля. В этот же день в Астане с участием Блинкина пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии США формат c 5 плюс 1 в повестке дня «Вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства США». Кыргызстанские борцы завоевали бронзовые медали на международном турнире «Ебраим Мустафа» в Египте. Турнир проходит 21-25 февраля в городе Александрия. Симых Махмудов борец по греко-римскому стилю в схватке за бронзовую медаль одолел казахского спортсмена. Также спортсмен Розак Бищики победил индийского борца, также взяв бронзу. В данном турнире также принимает участие национальная сборная по женской борьбе.